Полимолочные кислоты широко используются в 3D печати, они являются безопасными биоразлагаемыми полимерами и в настоящее время проходят исследования по созданию из них оболочек для лекарственных средств. В настоящее время достаточно широко применяются многие полимеры для того, чтобы облегчить доставку лекарств в организме человека есть И, соответственно, достаточно широко применяется именно полимолочная теплота, как наполнитель. И, соответственно, сейчас ведется достаточно много работ, где меняются какие-либо свойства, то есть чтобы увеличить эффективность доставки, сделать более безвредным, более, скажем, целевое, чтобы было поступление в организм в какие-то определенные клетки. Ученые Казанского федерального университета модифицировали полимолочную кислоту, существенно снизив ее температуру стеклования, приблизив ее к 36 градусам. Полученный полимер имеет перспективы применения для 3D-печати оболочек лекарственных средств. Статья об этом была опубликована российским информационным агентством ТАСС. Полимолочная кислота, как известно, не нетоксична, широко применяется. Однако существуют различные модификаторы, которые делают ее... Более безвредный, снимать какие-то побочные эффекты. В нашем случае мы вводили макроциклические соединения, которые также не токсичны. В данном случае у нас получилась температура стеклования. Как известно, человеческий организм имеет температуру примерно 36-37 градусов в норме, при том как... Промышленная, так называемая коммерческая полимолочная кислота, она имеет температуру значительно выше. Кроме этого, ученые испытывали полученные полимеры на связывание с некоторыми красителями, которые являются моделями лекарственных средств. Казалось, что действительно именно введение наших макроциклов приводит к тому, что полимеры начинают связывать эти красители. В то время как немодифицированные полимолочные кислоты, как правило, вообще не пропитываются. Соответственно, это можно считать как такую первоначальную попытку связывания лекарств. Данные исследования выполнялись при поддержке Российского научного фонда. В нем участвовали специалисты двух кафедр физической и органической химии Казанского федерального университета. Эльвира Зорина, Универньюз.